Итак, в прошлых выпусках мы с вами обратили внимание на многие вещи, которые укажут дорогу к качественному кошельку. Это величина стежки, запах, размер и даже цвет кошелька. А сегодня мы обратим внимание на качество покрытия. Чтобы проверить качество кожи и покрытия, достаточно поскрести этот кошелек. Возьмем, например, этот. Как видим, никаких царапин не остается. Но продавцам фальшивых кошельков это бы точно не понравилось. Возьмем, например, этот. А вот и пожалуйста. Следующий тест можно привести с помощью влажной салфетки. Я возьму влажную салфетку и просто протру ей кошелек. Как видим, салфетка совершенно чистая, что говорит о качественной обработке кожи и ее окраске. Повторим тест на менее качественном кошельке. Вот. Здесь мы видим вот такое дело. Если на салфетке следы краски – это неправильные технологии, это некачественное окрашивание. Такой кошелек в вашем кармане в контакте с ключами, с мелочью, с одной стороны, будут повреждаться, с другой стороны, может испортить вам карман, обивку в сумке и так далее и тому подобное. Наши кошельки прошли тесты на ура. Но есть еще один момент. Это износостойкость вашего кошелька. Проведем очень жесткий тест. Я думаю, что такого обращения некачественный кошелек попросту не выдержит. С данным кошельком никогда не будет ничего, сколько бы вы его ни носили. В следующем выпуске о мистике, как привлечь деньги в кошелек, не пропустите.